National Station, we're about to see something passing by over. Ha, ha, ha! Новый год – это не только ожидание новых встреч и исполнение желаний. Это еще и уютная компания старых друзей. Дружба и любовь – это лучшие новогодние подарки, на которые вы можете рассчитывать круглый год. С Новым годом вас!